Здравствуйте! Всех приветствую. Суд всех Карма Йоги, курс 2, Беленицкий, лекция 243, Ринкарнационная реинкарна, Родовая Карма. Пожалуйста, кто только зашел, и я только зашел, напишите, как меня видно, будьте так любезны, как меня слышно. Чем больше комментариев, тем лучше YouTube это все воспринимает, если вам не лень, конечно. Спасибо вам, что вы есть, что вы пришли, я не планировал выходить, я просто проверяю, но лекции написаны, они должны быть прочитаны. Итак, лекция 243, реинкарнация, родовая карма. Желательно, конечно, перед этим просмотреть лекцию 241 и 242, потому что они как бы завязаны, и это лекция продолжения тех двух предыдущих. Итак, априори, начальная информация. Каждая чакра – это наш или ваш личный склад вашей личной энергии. Поэтому институтом карма-йоги был введен давным-давно термин «чакральная энергоемкость». До нас никто этот термин не использовал. Каждый чакральный лепесток, он связан социальной наработкой, с каким-то жизненным опытом, с какой-то реализацией в собственной судьбе, по одному из аспектов нашего бытия. Когда чакральный лепесток реализован в социуме, он становится сначала как бы подзорной такой щелочкой, потом окошечком, потом дверью и потом туннелем вины пространства. Вопрос в том, как вы это все пробили. Муладхара чакра имеет четыре чакральных лепестка. Одна пара это двери прошлой и будущей, инкарнации, реинкарнации. А другая пара лепестков Муладхары, там много еще на этих лепестках. Просто есть поверхностные какие-то аспекты, а есть глубокие. Другая пара относится к родовой капсуле пара лепестков. То есть один лепесток ведет в мир предков, прошлое, а другой лепесток ведет в мир потомков, будущее. То же самое, как первая пара Муладхара, прошлой реинкарнации и будущее. И это все завязано на карму, потому что как бы карма это следствие нашей линии поведения каких-то прошлых реинкарнаций. И поэтому будущая карма формируется в прошлом. Что такое реинкарнационная карма? Реинкарнационная карма ⁇ это следствие ошибок прошлых реинкарнаций. Что такое родовая карма? Родовая карма ⁇ это следствие генетических ошибок, мутаций. И ваших решений относительно этих мутаций. То есть, родовая карма во многих случаях это генетика предков. Исключение родовое проклятие. Это к биологии не относится, но относится тоже. Когда ведущие капсулы родовой проклят был или проклята была, имеет блок на связи со своим нулевым. То есть ну теряет связь со своей книгой судьбы, часто это оканчивается суицидом от безусходности, потому что нет ни жизненных целей, и ситуация все время давит, и нет никаких идей, как выкручиваться из ситуации. Суть целительства. После снятия проклятия с ведущего, если удалось это сделать, нужно искать... А у него связи, то есть проклятие-то вы сняли, а у него все равно нет связи у ведущего с нулевым. И когда ведущий родовой капсулы проклят, то у нулевого всегда не хватает энергии выйти на свою родовую капсулу. Поэтому целитель должен найти мотивацию для нулевого, которую он примет. То есть целитель может выйти на книгу судьбы вот этого человека, клиента, пациента. Который пришел. Сейчас, секунду, посмотрю вопрос. Но сам нулевой не может выйти на свою В этом же суть проклятия вот этого вот ведущего родовой капсулы. И, то есть, целитель фактически берет на себя роль ведущего шестого родовой капсулы. И он проходит с нулевым, ну как консультацию, Делает, проходит с полевым несколько ступеней в его успешной социальной реализации. И, и в этом случае, как бы, ну, продиагностировать-то можно и бесплатно, но, но вот с человеком это все проходить, и у меня как раз вчера был один такой товарищ, но это просто катастрофа. Вы ему прафомо, он вам проверем Потому что привязанности настолько сильны по рукам и ногам, что все выходы, которые вы предлагаете, человек даже не хочет их рассматривать, он сразу говорит, почему это ему не подходит. То есть в таком случае, что человеку подходит, что вы его взяли за ручку и с ним вместе делали. А это уже стоит других денег, чем просто частное э, консультирование. Сейчас мы продолжим, а сейчас отвлечемся на вопрос. Вопрос у нулевого вообще есть шанс снять самостоятельно проклятие, или нужна помощь извне. У нулевого всегда есть шанс снять самостоятельно проклятие. Но он же должен получить инициацию по первому миру. Поэтому, когда наставник или целитель говорит этому товарищу, который пришел на консультацию, слушай у тебя там серьезный блок. Ну, не надо человека пугать проклятием там. Это ж фактически не у него, а у того, кто является ведущим по его судьбе. Вера, здравствуйте. Рад вас видеть. Там лекция одна записана была чуть раньше. Которая, это 242 Вас тоже приветствую. То есть, получается, что... Не надо сообщать нулевому вашему клиенту-пациенту, что проклятие у ведущего. Зачем, зачем вам, да. Нужно сказать, что есть блок вот какой-то, вот каким образом снимать. Не надо лезть в родовую капсулу в этом случае, если вы уже наткнулись на это проклятие, на этот блок. Что нужно? Нужно пройти инициацию первым миром. Каким образом? Но не может быть, чтобы человека или инкарнации были заблокированы и родовая капсула была заблокирована. Тогда он должен быть вообще бомжом каким-то, у него ни там, ни там связи нет. Но если у вас есть где жить, значит, что-то у вас открыто, откуда-то вы, как-то как вы же пришли в йогу или в оккультизм какой-то. Поэтому... Что-то у вас открыто, вы же откуда-то черпаете и информацию и подключку, и вот эти ключевые слова, которые привели вас в Йогу, привели вас в какую-то духовную школу. Это значит, что у вас есть контакт. Значит, у вас есть контакт с прошлыми жизнями. У нас две инициации, которые мы получаем из первого мира. Это инициация родовой капсулы. Когда мы начинаем понимать, что есть у кого спрашивать. Потому что это все внутри нас. Родовая капсула, наша генетика. А реинкарнации тоже внутри нас. Это все и то и другое. Находится в четвертом уровне подсознания. То есть это тоже есть. Реинкарнации в генетике нет. Они находятся в другой части. Поэтому. Поэтому. Такому нулевому, который решил, или целители ему подсказали, что у него проклятие, не у него, а у ведущего, его родовой капсулы, есть проклятие. Это значит, он должен заниматься своими прошлыми жизнями. Таким образом, технология была вам проговорена э, неоднократно, то есть вы, вы берете курсовой проект судьбы. Вы начинаете вспоминать по жизни, когда были какие-то ситуации, вы пришли на борьбу. Вам показывают, там, боковая подсечка, задняя подсечка, да. И вот никто не понимает, как делать, а вы сразу вот так раз, и у вас получилось, и как-то легко. И вы думаете, что они не понимают? Вот ногу сюда, это сюда. И у вас это как будто вы не, не учили, вы это вспомнили. То же самое на уроке геометрии. Вы смотрите, все понятно, никто не держает, весь класс спит, а вам уже дальше, а что дальше? А дальше, ну-ну-ну. А учительница видит вас в полном ауте. Никто не держает в теорему Фалиса. Не Паласа, а Фалеса. Прошу учесть. Итак. Таким образом формируется реинкарнационная карма. Вариант первый. Называется две стороны одной медали или песочные часы. Почему как бы две стороны одной медали или как песочные часы? Потому что Слушатели должны понимать, что карма – это не просто вот невидимый механизм. Но слушатели должны понимать, что карма – это именно невидимый механизм, который он просто пополам. Карма все равно, в каком вы платье, на каких вы каблуках. Пример: мужчина обделен женской лаской, и вот он стал женоненавистником. И будет женоненавистником, пока не влюбится. Как вы думаете, кем он родится в следующей жизни? Три секунды на ответ. Обязательно, даже если он все отработал в женщинах, как только он проявил себя как жена ненавистник вот в этой реинкарнации, но обязательно он женщиной родится, и все мужики, которые этой дамочке попадутся, они будут все женоненавистники. Потому что в этом же и есть две стороны одной монеты, одной медали. То есть по-английски говорится two sides of the coin. Пример второй. Группа людей, ну, каких-то таких политически озаренных, да, там, они ненавидят Израиль, евреев, иудаизм. И это очень яростно, так агрессивно. Они собираются, вот кремят, там обвиняют без конца. Что вот всю эту группу ждет в новой реинкарнации? Кем они переродятся? Да, правильно. Спасибо. Они обязательно переродятся или в Израиле, или в каком-то еврейском гетто, или... а еще их могут в газовую камеру засадить. Реинкарнация же может быть не обязательно в будущем, могут и в прошлое кидануть. Это же все одновременно происходит и каждый период времени исторический, он определенные формирует качество. Третий пример. Самые яростные республиканцы, ну как вы должны понять, которые вот ну просто агрессивные, жутко такие, они обязательно в следующей реинкарнации... Станут демократами, потому что и то, и другое нужно отработать, и наоборот. Вот это и есть песочные часы. То есть оно как бы так, потом оно так, потом оно опять так, потом оно опять так. Вот эта вот часть происходит. То же самое, ну, ну вот как мы взбалтываем, да? Вот мы берем и взбалтываем. Раз, раз, раз, раз. Так же и судьба взбалтывает. Вот таким образом формируется реинкарнационная карма. То так переворачивают, то так песочные часы. Это просто механизм, его нужно понимать. Поэтому как бы агрессивность какая-то, яростный, строй отряд, это, это для дураков, которые не понимают и не чувствуют э, вот этой вот связи между реинкарнацией. То есть реинкарнационная карма ⁇ это перечень последствий. Из-за ошибок в исполнении конкретных ролей. То есть вот эти сейчас все, которые там геев ненавидят, знаете в кого они переродятся? Ну догадайтесь, потому что они же должны прочувствовать трудности, и они переродятся в самый жуткий период вот про этих геев. Они не переродятся в Садон и Гоморье. нет, им этого не дадут. Реинкарнационная карма, она всегда связана, то есть является следствием суммы поступков прошлых каких-то реинкарнаций. Просто потому, что человек, когда яростно себя проявляет, позиционирует, он не учитывает другие какие-то вещи. И обязательно по этому закону песочных часов он должен пройти и ту медаль, и ту медаль, обе стороны. Закон реинкарнационная карма. Реинкарнационная карма, в принципе, отрабатывается в одну реинкарнацию, при должной мотивации. То есть, ненавидел человек там, кого-то, ну, условных чукчи, да, называл их чурками, еще там как-то, да, ну, тут же его в следующую реинкарнацию бабах, вот он себя почувствовал, чукча в ждет рассвета. А полярная ночь 3 месяца. И вот он пожил, пожил. То есть, в принципе, когда человек видит, что у него карма какая-то дурная, все его ненавидят. А он же не знает, как нормально. Ну вот он родился геем, вот ему нравятся мальчики, и взрослые мужчины. И для него это нормально. И он думает, ну почему меня все травят? Почему тебя все травят? Тебя все травят. Именно потому, что ты в прошлой жизни таких, как ты сейчас, травил. Поэтому вот по закону вот этой вот обратной стороны песочных часов или второй стороне медали, ты это проходишь. Все. Как только человек попадает кому-то, кто это может объяснить, то он думает, так, ребята, нахрен мне все это надо. И он начинает как бы менять свое мировоззрение, и пытается вот это свое мировоззрение как бы в будущее протолкнуть, или заложить себе на подсознание, наоборот, туда-сюда. и И все, все время об этом думает, у него вся реинкарнация в этом, в этой концентрации проходит. И понимаете, это таки и создает вот такой импульс. То есть, по закону реинкарнационной кармы, она отрабатывается за одну реинкарнацию при должной мотивации. Все, вперед. Родовая карма. Родовая карма, она так нужно прокрутить чуть-чуть. Родовая карма, она как бы, как бы, как бы, к оккультизму отношения не имеет. Почему? Потому что родовая карма имеет отношение к биологии, это генетика. То есть.. Родовая карма это одно какое-то генетическое заболевание, там какой-нибудь multiple sclerosis, какой-нибудь, то есть синдром. Да. Или букет, целый букет генетических заболеваний. А все гены, они связаны в какие-то цепочки, хроматины, открываете учебник биологии и смотрите. Поэтому родовая карма в самом простом варианте, не вообще, а в самом простом варианте, это генетическая предрасположенность к раку, к алкоголизму, к диабету. Ну и люди с медицинским образованием могут этот список продлить. Но все равно вы должны понимать, что в принципе вот по определению родовая карма к оккультизму отношения не имеет. Имеет к оккультизму другая вещь в этой родовой карме. Очень интересно. То есть у каждого ребенка в 12-14 лет есть подсознательный вот такой выбор. С кем внутри семьи дружить? А кого считать просто родственником. Ну как, какой пример? И вот этот подсознательный выбор, вот, например, ребенок болел за грехи родителей, потому что он, папа был на работе, ребенок выбрал, что ближе, подсел на энергию мамы, то есть он с нее, после кормления груди, он с нее и не слазил, с этой мамы. А мама хотит, да, и мама еще там что-то. И получается, что когда на маму плохая энергия идет, она автоматически идет на ребенка, и ребенок этот болеет, и болеет, и болеет, вот 15 раз в год. А мама вдруг после того, как она родила, она понимает, что класс, вот я стала мамой, перестала вообще болеть. А в действительности она не перестала, просто сбрасывается на того, кто подсел энергетически к ней. Поэтому вот ребенок, когда он перерастает в 12, 13, 14 лет, он подсознательно не хочет быть вот на маминой энергии. Он не понимает, почему, но он хочет выбрать что-то другое. А у него как бы две бабушки, два дедушки и папа. Вот. А папа, если бы он хотел свою энергию дать, он бы ребенком хоть чуть-чуть занимался. А если он не хочет дать свою энергию, все время проводит время где-то там, чтобы поменьше дома быть, то ребенок к нему и не как бы. Но может быть по-разному. И поэтому ребенок вот в этот переходный период подростковый может выбрать настройку из всех существующих, семейных. И дальше получается, ух ты, ребенок перерос. В 14 лет случилось чудо. Вот переросла девочка, была такая болезненная, сейчас стала красавица, переросла чудо. Это просто ребенок подсознательно выбрал другого родителя э, и с него начал скачивать линию поведения и перестал болеть, потому что отключился от того родителя, из-за которого он все детство проболел. И поэтому говорят, вот дочка вся в папу. Или говорят, вот характер как у отца, у прямой такой, да. Или, ну это вот бабушкина внучка, да. Вот, а это вредная как дед, вот злопамятное как дед. Потому что ребенок выбрал настройку для считывания социально. Закон родовой кармы. Родовая карма, в отличие от реинкарнационной, имеет последствия в здоровье на несколько поколений вперед. До каких пор? До тех пор, пока несущий ген не потерял свою доминантность. Но я вас пугал фразой, что рецессивная аллель влияет на фенотип, если генотип гомозиготен, а если генотип гетерозиготен, влияет доминантная аллель. Ну, я понимаю, много терминов и букв. То есть доминантность это приоритетность, а рецессивный это такой забитый. Но когда два рецессивных складываются вместе и получается, что у них нет доминантного то они начинают управлять процессом. То есть родовая карма расхлебывается группой, группой потомков. Вот их родовой последовательности. Потому что доминантный ген он всегда проявлен. А рецессивный ген это бомба неизвестно где, которая взрывается когда вот два рецессивных гена соединяются. Почему? Ну вот тот же там дюшен или какой-то склероз вот особый, когда мышцы сводят но он почти при очень редко у девочек только у мальчиков потому что у, у женщин же две одинаковые хромосомы а у мужчины получается не так у мужчины одна женская хромосома одна мужская и поэтому по женской линии не передается но Объясняю, как могу. То есть, людям, которые... То есть, есть, целый ряд заболеваний, которые только у мальчиков могут быть. Генетические болезни. Из-за вот этой вот Y-хромосом. А, а есть, которые только у девочек. Но вот эти болезни, которые именно мальчишеские, генетические, они у девочки быть не могут, потому что это рецессивный ген. И если он даже... И он, он стоит как бомба замедленного действия. Потому что две х хромосомы и две женские. И получается, что одна из них доминирует, а этот ген, который дает вот этот мальтипол он рецессивный. И чтобы он появился, нужно... Ну, если я ничего не напутал... Поэтому, когда целитель не обладает пониманием, ну, хотя бы самых азов биологии и генетики, в родовую карму лучше не лезть, потому что то, что вы будете исправлять, вы не учтете какие-то другие факторы. Вы человека перебрасываете с энергией отцовской линии на энергию материнской, а вы не посмотрели, а какие наследственные заболевания на той стороне есть. И потом получится, что вы сделаете гораздо хуже, чем было раньше. Поэтому... Целителям лучше не лезть в родовую карму, а в реинкарнационную, пожалуйста. Но, ну, а тем не менее, по легенде, Шива биологии не увлекался генетикой тоже. Но мы знаем, что Бог Шива, который сошел с горы Кайлас, который йогу принес. Ну, как Прометей принес огонь, вот Шива принес йогу людям. Правда, Шиву никто к скалам не приковывал. И орлы не прилетали. Вот Шива мог трансформировать свое тело из мужского в женское, и наоборот. И есть целый ряд э, произведений искусства в памятнике, где у Шивы половина тела женская, половина мужская. То есть он доказывал, что есть, есть вот этот вот путь э, управления генетикой. 243 лекция закончена. Я попытался растащить на разные полюса две разных два разных вида кармы реинкарнационную карму и родовую карму нужно понимать что термин карма как таковой он в классическом определении своем он всегда относился именно к реинкарнационной фазе спасибо Мардо то есть реинкарнационной фазе законы родовой кармы в принципе не рассматривались в классических вариантов как и целительство родовой кармы потому что это другое совсем это это совсем другое, вот это вот нужно понимать. ну сейчас я у меня прием скоро начинается и надо передохнуть но марина спасибо спасибо что вы есть и подключились. то есть следующая лекция у нас 244 -я. о чем это продолжение опять-таки этого же цикла она называется 244 лекция она называется технология целительства сансары легче чем целительство кармы. то есть это будет лекция вскользь по технологии, потому что самая главная часть, которую я пытаюсь объяснить, чтобы вы понимали, чем отличается цирлическо сансара от цирлическо кармы. Потому что без этого люди попадают в посад на цирлической практике в целом ряде ситуаций. То есть они лезут в такие глубины, которые хватаются за камни, которые не поднять. То есть Нужно начинать тренироваться. Ну, знаете, что такое тяжелая атлетика? Вот проблема вот бегунов, например, легкоатлетов, ну, не пробежал, не пробежал, вот запыхался, да, а проблема с тяжелой атлетикой, нельзя хватать большие веса, потому что диски начинают, э, диск состоит из синоменального кольца, и там жидкость циркулирует, в это вот желез. И этот диск, то есть, получает не пробой, но у него выходит диск получается, протрузия. И, а человек, который схватился за большую штангу, не по зубам, не по силам, он просто теряет сознание, и у него начинают как конвульсии такие. Если вы посмотрите, то иногда некоторые тяжелоатлеты новичков записывают на телефоны, как их начинает колотить, то есть у них как припадок эпилепсии происходит. Потому что э, энергия начинает, то есть это завязано с кундалини тоже, вот эти большие веса, когда человек схватил большую штангу и вот так электричеством пробивает, как будто он за провод 380 взял. Вот это вот результат. Поэтому тяжелая атлетика, она достаточно травматична и если бегун может там 24 года олимпийское золото взять, что для атлета это практически очень редкая ситуация, потому что каждый диск межпозвоночный должен пройти свою подготовку вот для вот этой вот тяжелой атлетики. Поэтому этому посвящена собственно лекция 244, чтобы научиться отличать целительство сансары от кармического целительства и что на плечи целителя ложится. Примерно так. Ну, я надеюсь. А, завтра у нас суббота. Ну, дамы и господа, в понедельник у меня с утра до вечера. Я думаю, что во вторник я запишу. Если в понедельник будет нечего делать, тоже запишу. Или суббота воскресенье Счастья вам, с Рождеством вас, с наступившим Новым Годом. Я надеюсь, что этот Новый год нам принесет больше счастья, чем войну. Вот. Спасибо большое, счастья вам, успехов. Сейчас это все закрываем.